приветствую всех кто смотрит данное видео это канал микроскоп тв и в этом познавательном цикле состоящем из двух частей мы поговорим про фальшивые деньги связанные с ними интересные факты и конечно же о том как с помощью микроскопа отличить настоящую банкноту от поддельной. но обо всем по порядку в первой части мы затронем историю появления денег в виде монет поговорим об их первых фальшивых копиях способах их производства а также узнаем историю возникновения первых бумажных денег. Итак, бурное развитие фальшивых денег началось в тот период, когда основным платежным средством стали монеты из драгоценных сплавов металлов. И именно монеты пришли на смену пластинам, обрубкам, слиткам и прочим формам металла, так как они были компактнее, легче и удобнее при обмене и хранении. Первые упоминания о денежных средствах в виде монет датированы промежутком между 8 и 7 веком до нашей эры. Они появились в Греции и Лидии, так как на то время это были наиболее развитые государства, и именно оттуда монеты стали распространяться в другие части света. В это же время стали появляться чеканные монеты, предназначенные для предотвращения подделок и обвеса. Вытесненный рисунок выполнял роль клейма, которым местный правитель указывал точность веса монеты и ее торговый эквивалент. Именно клеймо на монетах можно считать первой крупной мерой защиты от фальшивых копий. Основным способом изготовления фальшивых монет было использование более дешевых сплавов с тонким нанесением слоя серебра или золота. Вторым способом, к которому прибегали фальшивомонетчики, было изготовление точной копии монеты, но меньшего размера и веса. Помимо простых фальшивомонетчиков, порой и само государство нередко использовало опыт замещения драгоценных металлов на более дешевые. Так, например, было положено начало растворению серебра в римских монетах, в которых в конечном счете количество примесей достигло более 90%. Примером изготовления и использования фальшивых монет государством можно считать ситуацию, когда в VI веке до нашей эры правитель острова Самос Поликрат чеканил монеты из меди или свинца и покрывал их слоем золота. Этими фальшивками он заплатил контрибуцию победившим его спартанцам. Для определения фальшивых монет использовали несколько методов. Их проверяли не только с помощью ножа, но и на зуб. Если монету зуб не брал, то значит она поддельная, так как было известно, что золото и серебро относительно мягкие металлы, и зубы оставляли на них метку. Также монету могли проверять на слух, ее бросали на камень, и если при ударе был слышен звонкий и чистый звук, значит монета была подлинная, а если звук был глухой, значит монета с большей долей вероятности была поддельная. Следующей формой развития денег стали бумажные денежные средства. В основном причиной перехода от металла к бумаге все так же являлось удобство в обращении. Самым ранним видом бумажных денег были расписки, они выпускались под богатство, заложенные в специальных лавках. С появлением банков, которые стали основными хранителями монет и других ценностей, возникли банкноты. Такие банкноты получал человек при сдаче на хранение в банк своих сбережений. В банкноте было указано, какая сумма находится у банкира на хранении, и предъявитель такой банкноты мог получить от банка нужную сумму денег, что в конечном счете давало возможность расплачиваться не монетами, а данными ценными бумагами. И если раньше экономическая сущность бумажных денег заключалась лишь в обязательстве банка выдать натуральные деньги в обмен на банкноты, то позднее уже сами банкноты стали являться денежными средствами. В полном смысле они стали деньгами тогда, когда прекратился их обмен на золото, и они стали функционировать как средство обращения вследствие принудительного курса, установленного для них законом государства. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в случае неограниченного выпуска бумажных денег, это приводит к их обесцениванию, и поэтому... Только государство имеет право выпуска денежных средств и регулирования их соотношения с золотым запасом или объемом оборота товаров и услуг. Неконтролируемое увеличение денежной массы может ухудшить макроэкономическую ситуацию и дестабилизировать экономику страны в целом. Поэтому изготовление и реализация фальшивых денег является тяжким преступлением с точки зрения государственных законов. И такое преступление всегда каралось и карается по сей день достаточно сурово. Подпольная печатная индустрия по своей мощи уступает лишь торговле оружием и наркотиками. На этом мы заканчиваем первую часть нашего познавательного цикла, посвященного деньгам, и предлагаем вам посмотреть второй видеоролик, в котором мы поговорим о существующих мерах защиты бумажных денежных знаков, расскажем о фальшивых банкнотах и способах их производства, а также самостоятельно отличим поддельную купюру от настоящей с помощью микроскопа Altami SM0745. Не забывайте подписаться на наш канал, ставьте отметку «Мне нравится» к данному видео и следите за дальнейшими обновлениями.